Сегодня очень uh, знаменательный и важный день для нас, потому что мы провели uh, бизнес-события с самым uh, экстравагантным, самым компетентным футурологом-экономистом Скеллом Норстромом. Коротко о Келле. это, по-моему, кощунство. Потому что те, кто прочитали его книгу, поймут, что, ну как, а коротко можно говорить об авторе книги «Бизнес-телефанг». Всего за несколько часов Кьелл погрузил нас в совершенно потрясающие свои размышления о будущем. Кьелл – это динамика, это то, что многие люди не способны сегодня еще воспринимать. Но я убеждена, что это нужно положить на какую-то полочку в своем мозгу. И я более чем убеждена, что в какой-то момент вы осознаете, зачем вам это нужно. С какими словами у меня ассоциируется хел? Это, конечно же, инновации, четкое видение будущего, харизматичность и яркая-яркая звезда бизнеса. Позитивно, мне комфортно, мне понравилась аудитория. Я встретила здесь много своих знакомых, клиентов, друзей. Это думающая часть Киева, и меня это очень радует. Будьте оригинальными, как говорит Киев, и вы будете на коне, будете суперприбыльны. И до новых встреч на мероприятиях как групп Пока!